В Иркутской области на полевые позиции отправились мобильные стратегические комплексы ЯРС. На маршруты боевого патрулирования автономные пусковые установки местной дивизии РВСН вышли в рамках учения. Командование задействовало в нем около тысячи солдат и офицеров, а также более ста единиц военной и специальной техники различного типа и назначения. Ядерная война миру, конечно, не грозит. Однако проверить готовность наземной составляющей нашей ядерной триады всегда полезно. Для этого генералы отправили в позиционные районы стратегические комплексы. На обычных автострадах тяжелые МАЗы с ядерными ракетами вы, конечно, не увидите. Их маршрут, главным образом, проложен по лесам. Это не только обеспечивает скрытность перемещения стратегов, но и позволяет им отрабатывать различные вводные. В том числе, противодействовать в пути и ночью условным разведчикам и диверсантам. В ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершение маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточение агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения, сообщили в Минобороны РФ. На таких учениях в РВСН широко использую специальную технику. В частности, машина дистанционного разминирования листва, противодиверсионный комплекс «Тайфун-М» и машина инженерного обеспечения и маскировки «МИОМ». В Иваново «Тайфун-М» применят для обнаружения, блокировки и уничтожения условных диверсантов. Выполнить эту задачу стратегическим разведчикам, в том числе поможет входящий в каждый охранный комплекс беспилотный летательный аппарат. Сделанный на базе бронетранспортера противодиверсионный «Тайфун» оснащен системой навигации и средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройством, тепловизором для ночной разведки и холокационной системой. По утверждению конструкторов, умная аппаратура этой машины легко обнаружит вражеские объекты на расстоянии до пяти километров, а пеших диверсантов — с трех. Стоит также иметь в виду, что на путях движения автономных пусковых установок всегда организуют комендантскую службу. Она занимается охраной маршрутов и колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает ее прохождение через контрольные точки. А специальный расчет наблюдения постоянно следит за радиационной, химической и биологической обстановкой. В общей сложности подразделения ракетного соединения отработают несколько десятков водных